Крем ночной увлажняющий серия Home Care. Данный крем имеет очень легкую текстуру. Кто пользовался нашим, например, увлажняющим кремом дневным, они похожи. Текстура ламилярная, эмульсия подходит для всех типов кожи, но оптимально будет как раз для кожи комбинированной, может быть даже для жирной, если вдруг есть необходимость в какое-то время использовать на жирной коже ночной крем. Чаще всего жирная кожа не нуждается в этом. Естественно, для сухой нормальной кожи он тоже подходит, но надо понимать, что он не жирненький и не плотный, а легкий. В составе высокомолекулярная гиалуроновая кислота, сок алоэ вера, протеины шелка, витамины Е. То есть он очень похож, как я уже говорила, на наш увлажняющий дневной крем, но, естественно, не содержит солнцезащитных ультрафиолетовых фильтров. Использовать его можно ежевечерне. Если кожа нуждается в интенсивном уходе, то под данный крем можно наносить активные сыворотки. К примеру, 3D увлажнение, если кожа обезвожительная, гиперчувствительная. Если кожа проблемная, можно нанести противовоспалительную сыворотку стопа Акна на участке с воспалениями и потом уже через несколько минут нанести увлажняющий крем. Если, допустим, кожа зрелая и тоже нуждается в глубоком увлажнении, можно взять сыворотку интенсив. Омоложение можно антивозрастные сыворотки использовать под него. То есть, например, нанести на зоны с гипертонусом мимических мышц, лоб, переносится, межбровье, вокруг глаз, сыворотку Мерелакс впитать. И потом нанести, например, на все лицо, шею, декольте сыворотку актив лифтинг с кофеином и полуланом. И после этого уже через несколько минут нанести увлажняющий крем. Данный крем... Подходит, как я уже говорила, для всех типов кожи, текстура очень легкая, запах у него такой приятный, сладковатый, мне он напоминает почему-то какое-то овсяное печенье, но он очень быстро ультучивается в коже, практически буквально через минуту уже не чувствуется. То есть поэтому, кто любит такие вкусные, легкие, ненавязчивые ароматы, то он очень понравится. Так что, наверное, вот все, что я могу о нем сказать. Естественно, он сочетается прекрасно с нашим мягким очищением. Можно умыться гелем очищающим или муссом с соком алоэ вера либо с витамином С и антиоксидантами. После этого протонизировать кожу тоником по типу кожи. Если это как раз комбинированная кожа, лучше всего подойдут тоники для жирной проблемной кожи и тоник с ахакислотами на вечер. Как раз ахакислота – это оптимальный вариант. Кроме того, для, например, зрелой кожи, уже ближе к возрастной, отлично подойдет в качестве тоника лосьон-концентрат с липосомальным дегидрокверцитином и сосудоукрепляющими компонентами. И на очищенную протонизированную кожу мы уже можем нанести либо сразу ночной крем, либо сначала активную сыворотку по проблеме или по состоянию кожи. И далее нанести уже, завершить ночную, вечернюю рутину нанесением ночного увлажняющего крема.